Катерикишки, с вами Шамита, и сегодня у нас приключенческое выживание. И мы сейчас будем крафтить, пробовать рехаба. Вам... не просто интересно, что он будет делать. Поэтому я сейчас буду крафтить. И вот и вернусь. Так вот, я сделал. И.. Что тут у нас? Эм... Ты что, ничего не делаешь? А зачем ты тут? Он какой-то бесполезный. Зачем я его крупти? Ты правда ничего не делаешь? И возможно, конечно, что мне надо делать вот. Хотя она не крафтится. Ладно, тогда просто упустим это. Просто будет лежать. Ой, а блин, так, короче, вот так и делаем, и все, мы положим вот так вот, и тут у нас переплавляется, и я еще хотел вам сказать, что, скорее всего, я еще хочу сделать что-то интересное, и это давайте копы, семочка семечка какой? Где вам надо? давайте тогда семечко алмазов попробуем скрафтить с этого все время. Для него нам надо. Алмаз. А, а, а, а, а. Это такой ключ, ничего себе. Вот он. Пожжё, почему не кратится? И ладно, вот, скорее всего нам даже вот это сначала надо бы создать. Для этого нам 4 переболонные камни, и шерсть. Я сейчас пойду искать овечек. Я, короче, забыл, что я хотел сделать, но не тут так посмотрел, может мне сделать сейчас, или тот самый но мне для него надо было сделать вот это вот это делается вот так вот поэтому я сейчас буду его делать я кстати вспомнил что я хотел сделать это у нас 7 синий на инфериум вот и сейчас я буду делать а еще вот как, как оно кратите вот, вот посмотрю только я потерялся и вот так вот вот сюда и вот вот сюда а ну понял я тогда искал шерсть потерялся но не важно сделаю семена инферию стоп вы знаете что я только что сделал что если мы возьмем вот например вот эту штучку потом поставим ее вот сюда и сделаем вот это вот. Ну, касаюсь, что-то пропустил. И да, что-то пропустил. Это у нас страстник. И если мы сделаем вот так вот. Блин, почему мне лагает немножко. Так, и поставим. Ну, возьмем этот порошок. И, и соединим. То у нас получится вот такая вот книжечка. И.. Эм, я думал, тут поинтереснее будет. Ну ладно. Я сделал 4 штуки теростали. А 4, потому что это... посмотрел. Тут есть эссенция. Я теростали. Она делается из 4 тирастах. И еще вот таких вот эссенций, которые я буду медленно краптить. Я вот, знаю, я кир... вот я сделал терос. Вот я сделал теростал. Теперь мне осталось ее посадить, я буду получать бесконечную киросты. вот И так мы здесь посадим обратно. Вот и еще можно как-то прокачать. Я знаю. Ну, э, ну короче, можно сделать лучше э, как он там Так, э, так во-первых, я делаю еще одну алмазную сенсу, И я тут посмотрел, ну И это была Лейка Вот она типа делает чтобы все прошло быстрее Вот пока только... странно как-то работает Ну ладно И сейчас мы посадим и... вот алмаз ну ладно, вот и все я сделал, теперь мне осталось, а -а -а, ладно, теперь мне осталось, что мне осталось, мне осталось в принципе, можно пойти в А. -а, -а. ну перед этим мне бы надо любить эндер перл, ведь эндер можно в Аду или же у нас есть кто-то эндер или нету. Ладно, тогда придется все-таки идти в ад. Поэтому я сейчас пойду купаться. И вот этим парочком. Так, я пошел в ад и понял, что мне бы хотя бы какую-то броню или двойной прыжок. Хотя ладно, вообще мне не сильно надо. Но двойной прыжок или какое то кольцо левитации мне понадобится. Поэтому пишем вот так вот. И тут у нас есть... Щеп. А еще какой интересный пацан и тут я понимаю что я забыл это все записывать ну ладно ну я короче сделал кольцо дальше вроде как амулет какой-то и по или вообще ну, только амулет крафтил и пошел короче убивать эндерперл, Ender эндерменов и добывать вот эти вот этот порошок типа чтобы пойти в эндер мир вот. поэтому всем пока пока